Всем привет! Сегодня, как обещал, расскажу о шлеме Стелс. 453 модель. Кроссовый шлем. Куплен здесь в городе у дилера Стелс. Что о нем можно сказать? В эксплуатации уже два года, два сезона никаких проблем с ним никогда не возникало шлем довольно качественный сделан из термопластика имеет три входных вентиляционных отверстия спереди которые открываются изнутри защелкой положение открыто и закрыто Два вентиляционных отверстия на верхней части, тоже э, регулируется открытие-закрытие раздельно. И вытяжные отверстия верхней части головы сзади и внизу шлема по бокам, закрытые сеткой. Шлем имеет откидной визор стекло, то есть больше позиционируется как шлем универсальный, то есть шлем Эндуро и кроссовый. стекло можно отстегнуть и использовать шлем с очками. козырек не наклон козырька не регулируется никак, то есть вот он тут цельно литое такая конструкция и сзади закрепленный винтах защелка защелка шлема губельного типа вот такая и вот то что я говорил в прошлом обзоре имеет функцию быстрого расстегивания то есть потянули за красную вот эту лямку и шлем расстегнулся. Очень удобно. Задняя часть шлема снизу имеет светоотражающую вставку. Вот эту. Все внутренности шлема отстегиваются. Их можно отстегнуть, постирать, поставить на место. Шлем сертифицирован по европейским стандартом то есть в данном случае ECER 2205 и он довольно легкий 1400 грамм плюс-минус 50 грамм для размера м скажу что скорлупа там стоит эска я открывал значит как он разбирается да, сделал наружная часть из термопластика. Все хозяйство подстегивается. Вот на таких. Вот Щеки я отстегнул. Покажу внутренности шлема. Райщика. Затылочная часть и вот такой подшлемник получился у нас. Здесь имеется вшитая инструкция по безопасности и по уходу за шлемом на русском языке. Все очень удобно, все внутри. внутри шлема шлем трехслойный то есть помимо наружной оболочки вот этой зеленой там есть еще внутренняя светлая оболочка или средний слой и вот этот вот слой самый внутренний черный жесткий пенопласт и вот тут еще есть силикогелем мешочек видите нет вот, мешочек с силикагиром внутри информация о дате выпуска шлема июль 2012 года у нас ничего там не отстегивается очень толстый то есть если сравнивать с шлемом из прошлого обзора вот я пальцами держу толщину вот такой толщину вот за счет вот этих трех слоев очень толстый шлем то есть в определенных частях он в два раза толще чем китайский шлем с алиэкспресса что позволяет говорить о хорошей его демпфирующей способности при ударах. То есть не будет сотрясения, а при ударе энергия удара будет поглощена вот этими всеми слоями. Не будет непосредственно передаваться кинетическая энергия на черепную коробку. На что еще можно сказать об этом шлеме? Но не было с ним проблем. Хороший, не очень дорогой, качественный кроссовый шлем. Стекло, правда, может запотевать, не скрою, бывает запотевает. Но это бывает при низкой скорости движения, либо на стоячем мотоцикле. То есть при движении все начинает обдуваться и все становится нормально. В принципе, у кого есть какие-то свои мысли по поводу этого шлема, можете написать в комментариях. Дополнительная информация никогда не помешает. Да, ну вот могу еще сказать, что здесь на шлем закрепили такое крепление для экшен-камеры. Для Xiaomi UI, который я сейчас снимаю этот обзор просто приклеили на двухсторонний скотч который шел в комплекте с креплением все нормально ничего не отклеивается предварительно обезжирили на кронштейне она как тут вот сбоку крепится если вы предыдущие мои видео смотрели с покатушек летних то они сняты именно с этого шлема и этой камеры ну все на этом всем пока